Всем привет! В этот раз хочу поделиться своим опытом по оформлению портала входной двери. Такой вариант отлично подойдет тем, кто хочет сделать сам, не приглашая мастеров, заплатив только за недорогие материалы. Навыков мастера-отделочника для такой работы не требуется. Уверен, даже если вы ни разу в жизни не брали в руки шпатель, результат будет отличным с первой попытки. Есть различные варианты обустройства портала входных дверей. Полностью из гипсокартона, из ламинированного ДСП, из ламинированного МДФ и так далее. Но ламинированный ДСП не каждый сам себе красиво вырежет и обклеит кромкой. МДФ тем более, а вертикальные откосы из гипсокартона с моей точки зрения в проеме входной двери не слишком уж прочно. А если откосы штукатурить ровной гладью – тут нужны навыки. Я расскажу про комбинированный вариант. Боковые откосы из гипсовой штукатурки, уложенные фигурно под кирпич а верх из гипсокартона. Сначала сделаем боковые вертикальные откосы, потом сделаем верх. Перед укладкой гипсовой штукатурки выравнивать откосы не нужно, ведь для получения такого результата ровная гладь не нужна. Наоборот, нужна щербатая укладка раствора с мелкими ямочками и наслоениями для, для придания реалистичности. И будет достаточно дешево, так как для этого вовсе не обязательно покупать дорогую декоративную плитку под кирпич. Достаточно дешевой штукатурной смеси. А результат получается весьма достойный. Наружный материал стен роли не играет – подходит бетон, кирпич, газосиликатные блоки, черновая штукатурка. Заранее шлифовать ничего не надо, Весь к шероховатой поверхности лучше прихватится штукатурный раствор. Из инструментов нам потребуются перфоратор, шуруповерт, пистолет для монтажной пены, пистолет для герметика, пульверизатор для воды, банковская карта. Не смейтесь, никому платить не надо, потом объясню зачем. Уровень два разных шпателя, трафарет, валик для покраски, зубная щетка или тонкая кисть и желательно вибра-шлифмашинка, но можно и ручная терка. Из материалов потребуется: грунтовка 1 литр, в данном случае для минеральных и польских оснований, малярная лента 1 рулон, гипсовая штукатурка 10 кг, шпатлевка для гипсокартона 1 кг, финишная штукатурка 1 литр. Кусок любого гипсокартона, канцелярский нож, кусок наждачной бумаги, 10 дюбелей 4 на 60 и к ним саморезов с широкими шляпками. Монтажная пена 1 баллон, краска 3 литра, акриловый герметик под покраску 2 тубы. Начнем работу. Обклеиваем коробку двери малярной лентой. Разбавляем грунтовку водой согласно инструкции на банке и наносим валиком или широкой кистью на стену в местах будущей декоративной платки штукатурки. Даем высохнуть 6 часов, а лучше делаем с вечера и оставляем на ночь. Грунтовка впитается в верхние слои поверхности, резко снизит способность стен впитывать влагу. Это увеличит долговечность будущей гипсовой штукатурки на стене, а заодно, обладая скрепляющим эффектом, предотвратит осыпание. Для нанесения штукатурки по форме кирпича необходимо заранее сделать трафарет. У меня трафарет вырезанный из листа пластика, который используется для изготовления наружной рекламы, щитов, вывесок. Вещь копеечная, достаточно легко на любой фирме занимающейся рекламой достать. Разрисовываем под кирпич и вырезаем толстым канцелярским ножом. Берем смесь сухой гипсовой штукатурки, в моем случае Knov Roadband. Это не реклама Кнауфа, просто для меня этот материал понятен, я к нему привык и знаю, что от него ожидать. Разводим водой до консистенции сметаны средней густоты. Замешиваем небольшие порции, так как быстро схватывается, а дополнительно потом воду добавлять нельзя, так как вода – это не разбавитель, а компонент, которого должно быть столько, сколько надо. Перед каждым прикладыванием трафарета к стене сбрызгиваем его водой, чтобы меньше прилипала штукатурка. Шпателем накидываем и разглаживаем раствор. Кельма тут не нужна, широкий шпатель тоже не нужен. Я обхожусь шпателем, ширина которого чуть шире выреза под кирпич, чтобы, ведя шпателем по трафарету, снимать излишки штукатурки. Итак, после нескольких замесов раствора и перемещений трафарета у вас готова имитация кирпичной кладки, но ее еще надо подшаманить, так как пока что она чуть-чуть не догоняет по виду на кирпичи. Оставляем на ночь сохнуть. После высыхания берем мелкозернистый наждачный лист и с помощью шлифовальной машинки штукатурку слегка зашлифовываем. После зашлифовки плоскостей торцами шлифовальной подошвы придаем легкую огранку выступающим краям штукатурки, так как после убирания трафарета край получается иногда слегка рваный, что ну никак не напоминает кирпич. После шлифовки обильно грунтуем всю поверхность штукатуркой, штукатурки той же грунтовкой, которой предварительно грунтовали стены и оставляем сохнуть. Далее видим, что не везде наружные углы получились идеальными. Снова разводим эту же гипсовую штукатурку и заделываем углы. Штукатурку на углах после высыхания зашлифовываем, снова грунтуем, даем высохнуть. Следующий этап. Красим валиком всю штукатурку вместе со швами в кирпичный цвет водно-дисперсионной краской. Для этого лучше всего использовать глубокоматовую краску для окраски потолков, так как эффект глубокой матовости больше напоминает кирпич, чем блестящая или лоснящаяся стеновая краски. Через шесть часов наносим второй слой краски, оставляем на ночь. Далее берем зубную щетку и наносим другую краску, проколированную в цвет белой или серой штукатурки. Краску на краску наносим без промежуточной грунтовки. Теперь получается стерилизация под кладку красным кирпичом на раствор. Все ямки, раковинки и сколы от специально неуклюжего нанесения гипсовой штукатурки подчеркивают, будто бы не идеальные кирпичи, прямо как в настоящей кирпичной кладке. Вертикальные боковые откосы готовы. Переходим к верхнему. Верхний откос, как правило, тоже изначально кривой. Его будем выравнивать гипсокартоном. С моей точки зрения, вверху гипсокартон использовать можно, так как ногами он там пинаться не будет. Вырезаем из гипсокартона прямоугольный кусок по размеру верхнего откоса. Прикладываем вплотную к откосу и перфоратором со сверлом шестеркой насквозь через гипсокартон намечаем на откосе места сверления. Убрав гипсокартон, просверливаем все намеченные отверстия, забиваем туда дюбели и слегка прикручиваем гипсокартон, оставляя зазор с откосом около 10-15 мм. Шляпки саморезов до конца не закручиваем, пускай пока торчат. Прикладываем уровень и, регулируя саморезы, выставляем гипсокартон горизонтально. Иногда красивее будет смотреться, если лист гипсокартона будет горизонтально слева направо, а вглубь будет слегка завален вниз, к двери, буквально на 5 мм. Когда лист гипсокартона повиснет на шляпках саморезов в нужном положении, запениваем зазор между откосом и листом гипсокартона. Раз уж в руках пенопистолет, допениваем стыки дверной коробки со стеной, так как после установки двери обязательно там пены будет далеко не вровень с дверной коробкой. Оставляем пену на ночь сохнуть. Когда пена затвердела, докручиваем шляпки саморезов так, чтобы они утопились внутрь гипсокартона примерно на 1 мм. Глубже старайтесь не утапливать, так как покрошите гипс внутри гипсокартона и такой саморез держать ничего не будет. А вообще не утапливать тоже не следует, так как там хуже будет держаться шпаклевка. Грунтуем все той же грунтовкой места с саморезами, а также передний торец гипсокартона и часть стены над ним. Даем высохнуть. Далее берем шпаклевку для гипсокартона, разводим водой до консистенции густой сметаны и шпаклюем шляпки саморезов а также заделываем зазор впереди гипсокартона со стеной. в принципе тут подойдет та же самая гипсовая штукатурка, которой мы делали кирпичи. но я по гипсокартону Кнауф уже привык работать шпаклевкой Кнауф Фуген. это для меня своего рода стандартизация работы и соблюдение тех процессов. когда шпаклевка высохла, виброшлиф машинкой с наждачкой выравниваем переход с гипсокартона на стену а также слегка подшлифовываем места, где замазывались шляпки саморезов, после чего грунтуем весь лист гипсокартона и шпаклевку на стене. Кроме этого, небольшие зазоры по стыкам гипсокартона со стеной в верхней части дверного проема заделываем акриловым герметиком под покраску, а излишки снимаем элементарно пальцем. В итоге получается идеальный шов с ровным закруглением. Пока грунтовка сохнет. Я бы заделал вертикальные некрасивые швы между коробкой двери и откосами. Для этого, с моей точки зрения, подойдет акриловый герметик под покраску. Предварительно, вы помните, я предложил туда побольше положить пены, чтобы поменьше был расход герметика. Далее просто задуваете в шов герметик, шприц пистолетом, а излишки снимаете пластиковой карточкой. Спонсор нашего сегодняшнего мероприятия – сеть автозаправок «Лукойл». Спасибо за предоставленный строительно-отделочный инструмент. Расход герметика в данном случае, конечно, будет сумасшедший. На обход вокруг коробки уйдет почти две тубы, но дверь при хлопании создает вибрацию дверной коробки и любые составы – сухие смеси, жидкие гвозди – не обладают необходимой эластичностью и трескаются буквально через неделю. Можно, конечно, вообще не заделывать – тут дело каждого. А я заделал герметиком, выровнял его вровень с дверной коробкой, Получилось аккуратно и убрались любые подсосы воздуха, если где-то некачественно легла пена при монтаже двери. Далее герметик можно или покрасить в цвет дверной коробки, или закрыть плинтусами, такими же, как использовано на полу вдоль стен. Грунтовка там высохла, можно штукатурить. Использую жидкую, готовую финишную штукатурку Rotband Pasta Profi. Она применяется не в любых случаях, но там, где она применима, я использую именно ее. Достоинство в том, что готово к применению, не требует разведения, имеет гораздо более длительное время потребления, легко шлифуется. Неизрасходованное содержимое ведра необходимо плотно закрыть крышкой и можно использовать в следующий раз. Укладывается легко с помощью широкого шпателя. Наносится на стену не жирно, а шпателем на сдир. Таким образом заделываются мелкие неровности и достаточно легко получается ровная гладь. На больших площадях, конечно, требуются навыки, но с площадью верхнего дверного откоса справится даже новичок. Если за одно нанесение все мелкие неровности не скрылись, можно подождать высыхания и нанести следующий слой таким же образом. Высохшая за ночь такая финишная штукатурка зашлифовывается машинкой, грунтуется слегка сырым валиком, чтоб с него не текло, и после высыхания грунтовки готова к покраске. Красим с помощью валика обычной стеновой краской. Я дверной откос покрасил в тот же цвет, что и стену над ним. Получилось, на мой взгляд, логично и гармонично. Все, работа выполнена. Если моя версия устройства портала входной двери вам понравится и подойдет по интерьеру, принимайте на вооружение. Удачной вам стройки, красивого ремонта и комфортной жизни в нем. До встречи в следующем ролике.